Приходи в мой заброшенный дом. Я с тех пор не менял ключи. Приходя ото всех тайком. Посмотри на меня. Посмотри. Здесь пируют и бьют вино. Даже место нашлось другое. Ты узнаешь меня таким? Я узнаю тебя любой. Я старался тебя забыть И был честен самим собой. Потерял так тому и быть. Упустил. Да и Бог с тобой. А потом череда других. Лучше бы или я не робел, но признаться за столько лет Я замену найти не сумел. И чем дальше, тем больше вспять время хочется повернуть. Не вспылить, удержать, догнать, Одним словом все не перечеркнуть. Я прекрасно живу, и дело не в том. И друзья, и карьера, и кем-то любим. Приходи в мой заброшенный дом. Приходи, посиди. I